Привет, друзья! Все, кто следит за моим каналом, видели уже в предыдущих видео, что я красил машину. Но перед покраской я обрабатывал и чистый, и ржавый металл цинкарем, преобразователем ржавчины, который в теории должен реагировать с металлом и нейтрализировать ржавчину, соответственно и дальнейшее ее развитие. Итак, у меня возникла такая идея. Узнать, насколько же лучше помогает предварительная обработка металла перед покраской от коррозии. Насколько же дольше будет держаться металл. Насколько сильнее он будет сопротивляться коррозии Итак, перенесемся в гараж Потому что на улице пошел хороший дождь В общем, для проведения эксперимента мне понадобится Кусок ржавого металла Который я предварительно уже зачистил вот, Он по своей поверхности В принципе, похож на ржавый металл автомобиля На свете вы можете увидеть вот, Из блеска видно, там и раковины есть И все типичное, как у ржавого автомобиля Второе, что нам понадобится, это преобразователь ржавчины. Еще один народный преобразователь ржавчины, это сода. Я много про нее читал, и сегодня мы ее тоже испытаем. И, соответственно, грунтовка по металлу. Для того, чтобы мы просто видели результат. Чтобы вся текстура металла была однородной. Покрывать краской нашего подопытного я не буду, потому что это просто-напросто растянет эксперимент, а суть останется точно такая же. Первое, что нужно будет сделать, это разделить нашего подопытного на 4 части. Сделаю я это при помощи отвертки, просто нацарапаю границы, и так будет видно даже после покраски. По способу применения нужно нанести цинкарь на поверхность, выдержать до высыхания и удалить все остатки щеткой. Сейчас как раз нанесением и займемся. После того, как я обработал часть испытуемого цинкарем, в следующие несколько секторов я буду обрабатывать уже содой. Тот, который уже обработанный цинкарем, поверху будет обработан содой. И еще одна голая часть будет обработана содой. В общем нанесли мы все защитные составы на поверхность, остается лишь покрыть несколькими слоями грунта, чтобы было более наглядно видно, где насколько хорошо металл сопротивляется коррозии. Смотрите какая разница между э, реагентами, здесь получается мы ничего не наносили, это чисто голый металл, здесь цинкарь, здесь цинкарь плюс сода, здесь просто сода. Ну что, друзья, наш испытуемый уже готов, ему лишь осталось постоять несколько часов до полного высыхания. Далее, чтобы надолго не растягивать этот эксперимент, я использую катализатор. Я буду смазывать поверхность соленой водой каждые несколько дней, и это гораздо ускорить процесс подготовка поверхности в принципе прошла успешно остается теперь только ждать Three weeks later. в общем друзья с момента как я начал свой эксперимент прошло уже более трех недель это были сложные три недели для испытуемого потому что я несколько раз а, мазал его солью естественно а, кучу времени шел дождь очень часто сейчас сезон дождей какой-то летом в июне у нас происходит в крыму в общем три недели прошло и я получил результат сказать что я охренел с этого результата вообще ничего не сказать потому что я такого вообще не ожидал я ожидал совсем другого и вот наш образец для наглядности я разделил круг на четыре части на сектора именно так как я их обрабатывал постарайтесь угадать какой сектор чем я обрабатывал вот Прямо сейчас спуститесь и напишите. Через несколько секунд я скажу вам ответ. И вы охренеете. Давайте быстро. 5, 4, 3, 2, 1. Итак, в общем, вот этот образец я не обрабатывал ничем. Здесь я обрабатывал цинкарем. Здесь цинкарь плюс сода. И здесь просто сода. Присмотритесь. Почему у нас цинкарь справился хуже всего? Я не знаю. Я... Обрабатывал его не тем или что? Я делал как по инструкции. Перед тем, как наносить, прочитал инструкцию. Сделал все ровно по инструкции. Металл зачистил, перед покраской обезжирил. Нанес грунт. Даже сверху лаком покрыл. Но почему так? Вы ожидали такого? Я вообще не ожидал. Вот так вот это все выглядит. Почему-то у нас хуже всего справился именно цинкарь. вот. А, нормально справился а, просто зачистка металла и она в принципе точно такая же как и а, обработка соды ну, то есть а, можно сделать вывод что сода вообще здесь не играет никакой роли но хочу сказать сразу потому то, что а, проявилась здесь ржавчина на день полтора позже чем на просто зачищенном металле. Точно так же и здесь, как мы обрабатывали поверх цинкаря содой. Вот. Здесь тоже немного позже проявился, проявилась ржавчина. Ну и здесь вот небольшой кусочек он тоже не заржавел. И тут тогда возникает такой вопрос, ну почему после покраски вылазит ржавчина? Наверное, именно поэтому. Там какие-то супертехнологии как-то неправильно обрабатывается металл он потом начинает ржаветь и это ржавение быстрее чем просто зачистили бы металл вот я не знаю как-то так ну и если вкратце то я даже не знаю какой вывод можно из этого сделать обрабатывать ли металл ну, там, когда машину красишь, обрабатывать ли нужно цинкарем? Потому что, ну, вот такой результат меня, честно говоря, очень удивил. И в дальнейшем, если я буду делать машину, я вряд ли буду его обрабатывать цинкарем. Потому что вновь вылазивающая ржавчина мне не понравилась. Вот. Ну, выводы, конечно, делать вам а, самим. Так что, вот такие вот результаты. Итак, друзья, если под этим роликом наберется более 100 лайков, я выпущу еще один очень интересный эксперимент, который сразит вас наповал. Пока не буду говорить, какой это эксперимент, но он очень интересный. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!